Да, коленом только невостистые отростки. Ой, не невостистые сбоку в поперечные отростки упираемся. Коленом. Направление движения. И может поменять ногу. За локти, за локти. На себя и вверх, да. блин, О! Получилось, да? Лучше соединить, да. Так, да, это ты уже вот на экстензию делаешь. А если руками не получается захватить, то на экстензию используем тряпочку. Так, это на флексию, да. На себя его заваливай. Да, да. А если в подбородок, то получается экстензия. Назад выгибаем человека. Молодец.